Меня зовут Зоя Николаевна. Мне 86 лет. И недавно, две недели назад, мне сделали первую операцию на правом глазу. Да. Вот. Операция прошла очень успешно. Я не чувствовала ни боли, ничего. И буквально через час я уже видела. На следующий день мне сняли повязку. И до сих пор у меня зрение улучшается и улучшается. Правый левый глаз. Левый глаз уже был вероятно сложнее, чем правый. Поэтому вот полторы недели, но я уже вижу на, если неделю назад я видела на ноль-ноль-ноль-ноль какой-то процент. То есть сейчас, по-моему, я вижу на 10% уже зрение улучшается. Я надеюсь, что ну, будет все хорошо.